Итак, ребятки, всем привет. В этом видосе вы увидите, как я сделал себе в Т-4 линзованные фары. Как я это делал, что из этого получилось, смотрите в этом видосе. Всех категорически приветствую с прошедшими праздниками. Всем приятного просмотра. Если понравился видос, естественно, ставьте лайкосики свои, пишите злостные комментарии. Будем общаться, беседовать и разбираться в вопросе, законно ли это. Естественно, незаконно ни хрена, но безопасность, я считаю, важнее. То есть фары стали светить лучше, на дороге стало все видно, по крайней мере. Никого не слепишь. Я думаю, только одни плюсы. Приятного просмотра. Погнали. Начнем мы переделку наших фар с того, что нужно разобрать, собственно, фары старые снять. Правильно? и снять с них стекла значит, что мы делаем ну, по крайней мере, у меня так, у кого длинная эта лыжа там, наверное, какие-то другие заморочки у меня так, сни... ставим вот так вот радиатор под этим углом, ну, приблизительно чтобы он держался и откручиваем, получается, вот эту нижнюю хрень под ней два болта нижних фары и верхние два болта снимаем фару, отщелкиваем отверточкой аккуратненько поворотник, достаем фару то есть, вот приблизительно так это все выглядит фара сейчас висит я купил еще один комплект в Калининграде фар за 2000 рублей за одну фару получается две фары мне обошлось в 4 рубля и они были с корректорами пришли в принципе быстренько за доставку заплатил где-то 600 что-то 700 600 или 700 675 рублей короче почти 700 рублей так значит что делаем дальше снимаем получается стекла с фар надо греть феном и аккуратненько ножечком обшкабливать. Вот. Так что занимаемся этим делом. Прошло три дня. С того момента, как я вам это показывал предыдущее, все, машина стоит так же. Но я не снимал пока фару. Не надо она мне. Потому что у меня другой комплект фаржа. Вот. Получается, те фары я съездил до брата, их погрел. Не знаю, вставил я этот вставку или не вставил, потому что снимал на телефон. И фиг знает, получилось ли у меня вытащить эти видосы с телефона. Короче, погрел феном. За 10 минут две фары я разобрал. Все быстро очень так получилось. Приблизительно вот так вот. В комплекте с фарами, значит, шли корректоры. Вот такие вот с проводочками. Наверное, рабочие. Не знаю, не проверял. А еще мужик этот, который отсылал с Калининграда, он ну, фары упаковал вот в такую шумку. У меня два кусочка такой шумки есть. Поэтому все очень удобненько вот так вот ложится. Значит, что мы делаем? Я принес линзу. Линза биксеноновая, но, в принципе, дикселовская G6 Super. Я туда поставлю галогенку. Я уже пробовал. Светит она замечательно. Обычную галогенку. Сейчас покажу, какую. Получается вот такую. Philips Extreme Vision плюс 150%. Итак, значит, что мы делаем далее? Нам нужно... Что мы делаем далее? Достаем фару. И крепим. Я, ну, Мне нечем держать, к сожалению, экшенку. Я вам просто сейчас ну, достану ее и покажу. Ой, не знаю, насколько меня хорошо видно. Короче, получается, вот она пара, Точнее, лампочка. Точнее, блин, виза. Все, собрал кучу. Покупал я их в Москве за... Не помню. Все, короче, будет в описании написано. Либо ссылки будут на сайт... И на эти линзы. Что-то отдал я за них. Да недорого 1400 или Не помню за Так, в комплекте у нас получается линза. А, еще и маска с масками. Ну, маска. Линза. Так, получается линза. Коробку нахрен. Потом комплект переходничков подашь 4 лампы вот такая вот дикселовская лампа. вот так вот принесу поближе. Получается вот такая вот линза. Диксел. Трехдюймовая. Фирменная вся фигня. Ну, типа, наверное, не знаю. Супер топ. Что там такое? Вот такое вот крепление. Здесь эти три... Ну, сейчас буду показывать, короче, все. H1. Вот. Попробовал, кстати, подключать электромагнитный клапан. Вот этот вот, который шторку двигает. Получается, что дальним можно только моргать. Когда включаешь, по какой-то причине оно не работает. Ну, скорее всего, из-за того, что это все-таки биксиноновая лампа. И там, где биксеноновый этот драйвер стоит, который на лампу идет, там дополнительно вот это подключение есть этого проводочка. И, соответственно, оттуда идет уже непосредственно управление шторкой ближнего и дальнего. Так, что мы делаем? Снимаем вот эту вот розеточку, откручиваем гайку и монтируем. Сейчас показывать буду все поэтапно. Погнали. Так, значит, снял я вот эту шайбу дистанционную, открутил гайку. Теперь это выглядит все вот так. У нас солнце, поэтому сорян за свет. Вот так это выглядит теперь. Так, что мы делаем дальше? Откладываем, вот она, маска получается дикселовская тоже. Откладываем линзу. Так, чтобы она не навернулась. Сюда нам нужно поставить кольцо, которое здесь стояло раньше. То есть, получается, вот эта штука, которая h4. То есть, как она снимается, вот эти три усика, блин, тут ни хрена не видно, офигеть, короче, здесь вот есть три усика, раз, два, три, их просто разгибаете, и вот эта штука снимается, она здесь на резиночке стоит, тут рези стоит резиночка уплотнительная, ее потом аккуратненько протираете перед монтажом. ну и все, и теперь ставим это все, в принципе, назад, они со смещенным э центром, то есть, вы по-другому ее никак не поставите, они смещены относительно друг друга. Вот, получается, ставим ее вот таким вот образом, ну-ка, ну-ка, ну-ка, куда тут вот сюда попасть надо. Так, вот, одели эту штукенцу, и вот эти вот два усика я загибаю, а один оставляю выпрямленный для того, чтобы на него одеть непосредственно, или одеть или надеть проводок массу, вот так будет чпок одет. И, соответственно, сделал такие проводочки, мама, папа. Фишки переходной я, ну, не нашел, поэтому пока будет на проводочках, тоже походит неплохо. Потом, когда найду переходную эту штучку, сделаю обязательно. То есть это вообще не проблема. Так, усики зажал. Для удобства снял а, вот эту вот скобу, которая крепит H4. Теперь берем мы вот эту штукенцию. Собственно, здесь в комплекте есть у нас переходнички необходимые. Ну, переходнички Громко сказано. Короче, нам нужна вот эта большая шайба силиконовая. И вот этот вот переходник на H4. Мы его просто вот сюда вот кладем. Так, вот таким вот образом вставляем сюда штучку. Видос что-то оборвался. У меня там что-то... Что-то, что-то, не что-то. С обратной стороны, с внутренней. Вот эту штучку вставляем. Чтобы она, получается, у нас была... Сейчас скажу. Получается, чтобы она вот так вот на линзу одевалась. Вот. вот так вот. То есть выпуклой стороной, чтобы она облегала линзу. Ну или ставьте вообще как хотите, что я вас учить буду. Короче, эту сюда. Теперь линзу ставим на вот сюда, вот на вот эту площадку. Только обязательно не перепутайте ее, как говорится, полярность-биполярность. Ну, в смысле, вверх это диксел, то есть как линия будет светить, то есть линза должна стать вот так вот дикселом вверх, чтобы ближнего линия была ровная, то есть не перевернутая в обратную сторону. Вот, соответственно, смотрим, какая у нас фара. Это у нас фара правая. Так, сейчас я поставлю, немножко неудобно одной рукой. Так, вот получается проводочек, чтобы от линзы проходил внизу, где у нас габарит. Вот таким образом вставляем, потом берем вот эту гаечку алюминиевую и ей затягиваем, затягиваем крепко, не от руки даже, а вот я взял вот такие вот у меня есть узкогубцы, и здесь отличная отливка есть, чтобы закручивать гайку, вот так шпек берешь. И вот так вот закручиваешь. Сейчас закручу и продолжим. Закрутили, зажали со всех сил. Затем ставим вот эту вот скобу, которая прижимает непосредственно лампу H4. Ее... Её... Опа, сейчас, секунда. Вставляем нафиг. Так, какая из этих вставится Это штукенции. О, одну сторону вставил, а вторую я вставлял пассатижами. Тоже брал узкогубчики. И аккуратненько. Одной рукой, конечно же, все это делать нифига неудобно. От слова, блин, совсем. Все. Щелк. И все, теперь она держится. Линза задержится. Предварительный итог. Как-то вот так. Теперь достаем маску. Или даже маску давайте в самом конце. Она упакована очень хорошо. Она упакована аж в трех пакетах. Раз пакет, два пакет. И вот такая еще штука забавная. Вот. И еще сама линза. Ой, сама потом эта штука еще в пакете. То есть упакована хорошо. Мне нравится. Значит, теперь мы э, вставляем сюда вот эту вот штукенцию. То есть она здесь вставляется определенным образом. Вот, потом здесь у нее под нее есть такая специальная пружинка. Такая вот скобочка, чтобы прижать лампочку. Вот. Сейчас прикручиваем, короче, вот эту штуку. Я вам потом... И потом продолжаем прикрутил площадочку. Уже вставил лампочку. Теперь вот этими усиками мы попадаем вот в эти отверстия. И потом, получается, прижимаем лампочку. И вставляем скобу в зацепление. Так, получается вот такая вот ситуевина. Теперь здесь я брал розов, розовый проводочек, чтобы определить его на плюс на лампочку. Чок! Вот так. Зелененький. Помните ту скобу, которую я не зажал? Чок! Все, получился плюс и минус для ближнего. Теперь отсюда я беру, отрезаю вот эту вот фишку. И плюс... К плюсу приделываю папу а черный провод соответственно обрезаю его по длине до зеленого вот этого вот чуть-чуть длиннее оголяю его и просто напросто зажимаю массу сюда вот все делаем а ну осталась еще маска сейчас в настоящий момент осталось еще маску одеть давайте оденем маску ставим ее более-менее ровно так вот и крепенько туда надавливаем. Сейчас двумя руками надо делать. Все, аккуратненько, без фанатизма мы напялили туда маску. Теперь встанем от солнца и я вам покажу, как это выглядит. Без лампы. Ой, без без Господи без стекла. Вот так это выглядит. Все, готово. В принципе, ничего сложного. Осталось только приклеить лампу. Ой, блин, стекло, господи, что несу? Приклеить стекло. Получается, а, купил герметик. Номерочек тоже будет в описании. Такой вот, не знаю сколько, 3,5 метра. Блин, жалко, что купил черный. Как уже ранее на драйве писал и говорил, что купил прозрачный стекло с маркировкой для якобы ксенона. Ну, ксенон мне тут не нужен, просто я к тому, что здесь линзы будут стоять. Вот, ксенон мне не нужен, я адекватный человек и не люблю ксенон, тем более он хороший ксенон, стоит там тысяч двадцать, таких денег, естественно, никто тратить на эти фары не будет. Галоген замечательно, я до этого ездил с галогеном, мне все нормально да. нравилось. На Peugeot, такие же линзы, только там два с половиной дюйма стоят, сейчас трехдюймовый будет светить еще лучше, так что вот так. Ну все, потом, когда приклею уже непосредственно стекла, тогда вам покажу результат и подключение и финальные, так скажем, тесты. Один я не смогу поклеить и снимать, естественно, тоже не смогу. Поэтому я просто финальный результат покле... ну покажу, как я это делал и расскажу, что к чему. Так, значит, сразу, если вы это видите, значит, у меня все получилось. Если вы этого не увидите, значит, собственно, ни хрена не получилось. Так, ну, такая логика. Есть корректоры. Есть фишка корректора. Тремя проводами. Соответственно, плюс-минус и управляющий средний, видимо, я так подозреваю. Провод. Минус коричневый, желто-черный плюс. И синий-красный это управляющий посередине. Значит, смотрите: схема. Нарулил схему. Ну как, нарулил, короче, сам. Ой, сам приблизительно построил схему. Значит, смотрите, схема заключается в следующем. Это для тех, кто подключает корректоры с нуля. То есть нет проводки абсолютно от слова совсем. Значит, левый и правый корректор. Из, кра... из правого и из левого корректора выходит по три провода. Возьму только один э корректор для общего ознакомления. Значит, три провода. Плюс, минус и управляющий провод. А, также и в правом корректоре. Значит, минусовые провода мы кидаем на массу. От, обо... от обеих корректоров пофигу, в принципе, куда. Возможно, даже на правую и левую фару, соответственно, правый и левый корректор. Далее, вот это регулятор, который подсветки, да, крутим и делаем жиг-жиги. Из него выходит три контакта. У меня идет провод, он просто тут сюда вставляется, и с этой стороны тоже фишка, тоже на три контакта. Соответственно, проводки у меня нет, чтобы сюда ответную часть какую-то воткнуть от корректоров, значит, будет делать сами. Значит, три провода также идет Плюс, минус и управляющий провод. Соответственно, минус кидаем на массу, управляющая... От двух корректоров и этого регулятора мы тупо в кучу. И, соответственно, плюс от регулятора нам же здесь надо плюс почему-то, видимо, откуда-то взять, чтобы, наверное, не знаю, короче, надо зачем-то. Вот. Ну, логика такая. Мы тупо берем его от левой фары. Ну, это я так буду брать от левой фары. Левая фара у нас фишка на блок-предохранитель А11. А правая фара а 23 фишка Соответственно, правую корректор я буду подключать Плюс к вот этому пину А2-3 а Левую фару вот к этому пину И, соответственно, вот по этой схеме Скриньте, кому если надо И делайте Поехали дальше Итак, значит, ситуация все следующим образом Поставил фары Выглядит приблизительно вот так Сейчас еще не ставил поворотник Потому что нужны регулировочки тонкие Но ну, хотя бы поворотник, наверное, не будет мешать Может и будет Сейчас пока что машина без поддона Без масла Стоит немножко разобранная Но это не суть Все подключил, корректоры работают по этой схеме Так что вы в схему это увидите Все нормально Значит, что, немножко отрегулировал там корректоры, подложил немножко гаечки, чтобы, потому что так и не понял, как они там толком работают. С гаечками работает все идеально. Вот, сейчас включил обе фары, чуть-чуть подкрутил, чтобы одна СТГшка была. Все нормально, выглядит а, неплохо. Не стал красить и маски фар. Не знаю, почему мне не хочется. Потом, может быть, когда-нибудь покрашу. В принципе, разбираются они не сильно. Тяжело. Значит, по поводу того, как вклеил э, эти стекла. Косячно, конечно, страшно, некрасиво. Ну, фиг с ним, мне, короче, пойдет. Светит фары, светит. Главное, чтобы светили хорошо. Все, линзочки стоят. Все, дальше, в принципе, остаются только мелочи, детали. Подключение э, проводки на корректоры. И, собственно, э, потом уже... Перееду я на вот это место, где стоит другая машина. И здесь у меня отмечены места, куда светят штатные фары Peugeot. Ну, то есть вот эти вот штуки. Они отмечены сюда. Вот СТГ-шка бьет по второму блоку, получается, ровно. И вот по нему, наверное, уже буду выставлять непосредственно фары и т Такие вот пироги. Ну, чтобы, естественно, не слепить никого. Ну, на самом деле не слепят. Давайте, вот я вам включу сейчас. Все кто-то кричит, что линзы слепят там или что-то такое. Получается... Чик. Вот, я включил две фары. Отхожу буквально на там 3-4 метра от них. Вот. Ну что, слепят? Не слепят от слова совсем. Вот да, если я сяду, понятное дело, СТГшка. Вот она уже пробивается. Будет слепить чуть-чуть выше. То есть никакого засвета, никаких там бликов в глаза абсолютно нет. То есть встречные фары. Ой, встречные машины точно моргать не будут. То есть вниз запускаемся, да, слепит прям в глаза, лупит, будь здоров. Чуть-чуть выше, буквально на пару сантиметров, все четко, потому что СТГшка. СТГшечка, сейчас покажу ее. Ее здесь видно, вот она такая. Вот она. Ну, это, естественно, там на стенке она, ну вот она тут просто на железной. Это я лестницу делаю, лестницу на второй этаж бахаю саму пальну. так ну ладно все короче вот так вот вблизи стою, вот так выглядит фары но ну, естественно вот так как они светятся целиком это на камеру так видно то есть они так не светятся целиком только точка непосредственно на самой фаре может ближе будет видно не ну короче вот только вот это вот и все остального засвета такого большого нет тепленькие такие дела потом еще пленочкой бахну я этой защитной все далее видно меня и так короче ребята некоторые меня спрашивают что я тут ну делаю в общем ну короче делаю лестницу у нас тут сейчас военная на границе Я ж на границе живу У нас тут военных много вот значит ну так сейчас покажу еще что там в этом делаю все подключил короче все работает все хорошо фары светят корректоры работают выглядит все это вот так еще раз повторюсь, вот так и вот так. Вот такие дела. Поворотник еще осталось поставить. Вот, пойдемте, покажу, что у меня творится под машиной. А, вот вот. Что творится? Итак, значит, здесь, как вы видите, происходит суета. Снял поддон, чтобы посмотреть, где у меня масло. Ну, точнее, щуп я просверлил криво, я уже говорил в предыдущих видео после свапа мотора, вот, и не знал, на каком уровне у меня щуп, вот он, щуп, вот, и есть еще посадовский щуп, вот он, я его не вынимал, некоторые заглушку делать, я думаю, нахрен, блин, заглушку делать, если можно тупо взять и не вынимать этот щуп пассатовский, пускай он как заглушкой работает, еще он не мешает, вот, вот так вот посмотрел, получается, поддон у меня полностью заварен, теперь я буду знать, по крайней мере, сколько масла лить, ну, надо уровень лить по-любому. На бабки не ходи, чтобы насос был тоже под маслом. Вот такие пироги. Сейчас здесь все зачищаю. Наношу Герментоз. Купил прокладку. Сейчас покажу. Так, вот такой фильтр буду ставить. Никакие ни маны, ни шманы, ничего. Просто вот ОФ-0105. Какой-то фильтр грин. Нормально все работает. Пробовал. Все, пофигу вообще абсолютно. Не знаю, может мановские лучшие, Может и нет, не знаю. Короче, купил прокладку такая на паранитовой или бумажной. Фиг знает какая. Короче, какая-то... Такая, вот номерок, чтобы заказать. Или вот, собственно, up 3331 Фирма якобы United Kingdom, типа Англия. Ну, естественно, где-нибудь под Воронежем это все дело пакуют. 300 рублей. Тоже нормально, что герметик с одной стороны наносишь на поддон, получается. Герметик, вот поддон. Сначала на поддон, потом кладешь прокладку. Сверху прокладки еще герментоса тоненьким слоем с двух сторон. Все Ставишь, закручиваешь, и все держится вообще ледом. Так, значит, вот такие дела. Ну, все, чё, вот немножко в промежутке рассказал. Чем тут еще занимаюсь, суечусь. Лестница, значит, выглядит вот так. Покрасил я уже грунтовочкой. Сверху будет еще финальная получается покраска белой краской, чтобы было красивенько. Вот, будет держаться. Уже ходил по ней. Меня держит, мои 50 килограмм, блин, держит. Так что все нормально. Здесь с двух листов трехмиллиметровой стали сварена вот это рифленые которые под ступеньки просверливать буду на болты сажать вот получается это у нас вот эта большая это будет подним ну, как этот площадка это поворотная вот а тут ступеньки чик чик чик чик. леруа мерлен обычные обычные ступеньки ступень прямая хвоя а 90 на 30 на 40 миллиметров толщина вот такие дела состоит лестница будет из трех штук вот этот вот первый марш потом будет поворотная площадка здесь приварена и вот второй марш на второй этаж то есть такая вот будет пирога да, все, короче увидимся, если все сделаю поставлю по поводу масла и всего остального то наверное вечером уже выйду и попробую вечером прокатиться покажу вам как горит фары и этот еще сделать, как он называется регулировку, все, поехали так, значит, вечерние тесты. Ну, светит. Светит вот так ну, На камеру, конечно, чуть-чуть пусклее. Но так вообще светит достаточно ярко. Вот если отходить, я пытался. Получается, метров, наверное, на 20 я отходил. Садился на уровень э, типа автомобиля, да. Сейчас вот иду. Ну вот оно светит, вот там вот оно тоже светит спереди. То есть оно чуть-чуть видно. Вот метров 20 на уровне автомобиля, вот я сижу вот так вот, но она по глазам не бьет. Чуть-чуть ниже опускаемся до СТГ, но вот это прям вот, вот когда вот сейчас вот, да, вам светит, это где-то сантиметрах 30 от земли. То есть на уровне там автомобиля, не, но по глазам не бьет. Отлично. Да, релешки надо ставить, короче, по-любому. Сейчас асфальт мокрый, ну такой, мокроватый. Ну, то есть у нас растаяло, сейчас то есть Вот я к машине иду, достаточно светло Мертвая зона Получается, вот она э, Отсюда и вот до машины Немножко темновато Но на то у меня есть чем там нижние туманки Сейчас я еще туманки Включу А в машину У меня так Чик Все, и освещается полностью У меня теперь дорога и мне ехать хорошо Сейчас я развернусь вам покажу. То есть, если по этому смотреть, по как она называется, по по снегу так вообще пипец. Ну вот она так вот светит вблизи получается. мангами включено. с птфками сейчас птфки выключу не светит вообще классно да горку будет немного слепить но это надо будет тогда этот чуть-чуть левую фару опускать ниже ну ну естественно на камеру оно темнее гораздо темнее чем так чтобы... не нормально светит а если еще поставить релешки, чтобы по 12 вольт приходили на, на фары на лампочки, вообще круто светит нормально, вообще посередине пучок прям такой вообще хороший плот, тут асфальт уже по суше и так вот более лучше видно получается ну короче, еще пару тестов, пару замеров вот так вот подъезжаем к дому Чик. левую фару можно чуть-чуть ниже, чуть-чуть прям, Это так оставить, а левую чуть-чуть ниже, и вот почему-то у них завал у всех в правую сторону у этой линзы, у этой вот так. Ну, в принципе, короче... Вот так это выглядит. Ну, на видео понятно, что вся фара светится. Она вся не светится. Светится только кружочек. А, ну, короче, это кружочек фары. Вам там один. Короче, вот как-то так. А, Итак, парни, значит, если вы... Видели сейчас вставку за ночной видос, значит у меня получилось скинуть его с телефона. Если не видели, значит я вам расскажу вкратце. Короче, провел я тесты, настроил. Получилось, что я как-то так, ну когда фары ставил, просто тупо поставил их по... приблизительно как они должны стоять. И все, у меня, при... прикинь, короче все получилось. Ну, светят они нормально. Вот, чуть-чуть я, конечно, их поднял, потому что они освещали прям перед собой метров 10, наверное, максимум. Я их чуть поднял. Они стали освещать метров так 30-50, но ну приблизительно я так на вскидку. Встречку не слепит. Я еще попробую потом на своей машине поставлю машину. У себя возле дома. И на своей машине попробую проехать на второй навстречу. Посмотрим, как слепит, не слепит. Ну, одну, естественно, левую фару я сделал пониже, правую чуть-чуть повыше. Вот. Светят лучше, гораздо лучше фары. Вот я реально вам говорю лучше освещают так нормально вообще, даже по сухому асфальту, по снегу вообще пипец капитально светит, а вот это вообще, ну, короче, очень понравилось. Еще стопудово надо будет реле 12, на 12 вольт, который, да, дают на лампочке. Тогда будет вообще капитально светить, вообще прям офигительно. Ну и по-любому ПТФки нужны, чтобы ближнее расстояние это, получается, освещать возле машины. То есть, грубо говоря, мертвая зона. Ну, вот если сейчас покажу приблизительно, смотрите от машины где-то вот ну метра наверное мне кажется около трех метров наверное два с половиной на даже метра начинается линия обсвета линз то есть до здесь надо что-то делать поэтому туманки здесь у меня стоят вот эти вот десяточные они освещают замечательно с лихвой вообще короче все вместе светит офигительно стг-шка четко от галогенки в биксеноновой линзе еще раз повторюсь так что в принципе все четко ну что ж спасибо большое за то что смотрели видос если вам понравилось естественно отмечайте это рюмочкой водки либо певцом а для себя ставьте галочку что такую доработочку сделать нужно необходимо с гайцами я думаю в принципе можно будет договориться сказать ребят ну блин я сделал свет лучше я вижу в темноте но это же безопасно безопасно Ну, ребят ну чё вы блин ну либо в конце концов платить по 500 рублей штраф ну, 250 типа, как за тонировку. Ну, я думаю, можно договориться, объяснить. Ну, парни, ну что вы, блин? Это ж не... Ну, это ж не говно ксенон, это ж не говно леды, Это обычные, как их, господи, галогенки только в линзах, которые делают нормальный пучок света, блин. Все. Все, спасибо большое. Спасибо, что смотрели. Всем пока.